Добрый день, дорогие друзья, 13 часов, значит время э, серьезного глубокого э, разговора, и этот глубокий разговор мы проведем с Марком Анатольевичем Соркиным, человеком-ледоколом, которого, как и многих россиян и граждан Украины, кстати, тоже э, возмущает э, вседозволенность некоторых российских либеральных и украинских гиперпатриотических спикеров на наших федеральных телеканалах. Они позволяют себе очень многие вещи говорить, которые не позволительны не в тоталитарных, не в демократических, ни в каких других угодно условиях. Но вот как-то так получается, что мы кровавый мордер, диктатура, а, а включаешь российский телевизор и там то, что недопустимо ни в Америке, ни на Украине. То есть люди открывают рот и говорят то, что им вздумается. Ну, иногда наши телеведущие их перебивают, либо красные карточки показывают, либо выгоняют из студии, чтобы потом эти выгнанные из одной студии заходили в другую и продолжали нести околесицу. Вот об этой околесице и о ее вреде или опасности мы и будем говорить. Марк Анатольевич, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Сергей. Ну, вы, собственно говоря, рассказали все правильно, только забыли, на мой взгляд, добавить одно. Со шпаной, с хулиганом не разговаривать, не убеждать, их бьют. Потому что с любым хулиганом можно разговаривать только после того, как он лежит на земле, с разбитой физиономией. И вот а, то, что, будем говорить, Российская Федерация никак не решится разобраться с фашистским режимом на Украине, все пытается договориться, о чем-то разговаривать и так далее, Он порождает эту наглость. А, ну вот давайте мы с вами оценим а, некую ситуацию. А, значит, есть а, журналист Кирилл Вышинский который год сидит без предъявления обвинений. Он гражданин Украины, он руководитель агентства РИА Новости Украины, то есть э -э, он журналист. Э -э, и его определенные выступления э -э, расценила Украина как э -э, некую, э -э, что ли, некое посягательство на безопасность Украины. Ваше право. Тогда почему вы отрицаете право России? На арест э, военных судов, которые э, вошли в территориальные воды России. Причем не спорные территории, а территори территориальные воды России, которые были э, определены по большому договору о дружбе и сотрудничестве с Украиной когда-то, в 90-х годах, 95-м, если не изменяет память. Почему вы это расцениваете Не входите на в территориальные воды России. А если вошли, то, будем говорить так, с ними поступают как с нарушителями границ. Но почему-то это вызывает бешеный вопль таких вот, простите меня, подонков как Акара, российского гражданина, или Никулина. Почему их, как говорится, выпускают на прямой эфир, для того, чтобы они, как говорится, забивали мозги гражданам, и, как говорится, не давали им возможности разобраться. Ведь есть в Уголовном кодексе Российской Федерации статья за клевету. Свобода слова не означает свобода клеветы, на мой взгляд. И если уже человек выступает соответствующей клеветой, он должен нести за это ответственность по закону. Но тем не менее им позволяют нести все, что придет им в голову. Ты это утверждаешь, докажи это в суде. Если ты не можешь доказать, значит ты занимаешься клеветой. А клевета ⁇ уголовная деятельность. Александр я вот свою можно ремарочку короткую? Мы сейчас до хрипоты спорим в социальных сетях по поводу того, что надо ли регистрировать в госуслугах свой аккаунт, надо ли, чтобы каждый человек, гражданин России, представлял именно себя, чтобы зайдя на его аккаунт, человек, который у меня в комментариях, извините, гадит, я знал, что это Иванов Иван Иванович, живущий в Петрозаводске, а не Мурка Кошкина, которая числится в Санкт-Петербурге, а на самом деле это один из десятка аккаунтов принадлежащий украинскому русофобу который их ведет в сети вконтакте то есть вот а, а здесь получается наоборот человек с лицом если лицом это можно назвать э, госмана там э, сытина еще кого-то приходит Супая и никого это, не стесняет. или например, стес... например, например. Вот здесь вопрос как раз может быть действительно и в социальных сетях это надо делать, но для начала для э, того, чтобы неповадно было, надо показать это на реальных э, фигурантах будущих уголовных дел. Видите ли в чем дело? На мой взгляд достаточно, даже всего лишь навсего, запретить в социальных сетях пользоваться псевдонимом. Если ты зарегистрировался, регистрируешься в социальных сетях, ты должен подтвердить свою личность соответствующим паспортом и после этого работать. А, извините меня, нести все, что угодно под ником, это ж так удобно, это ж так безопасно. И никто не знает, кто ты. И ты, как говорится, эта мерзость получает возможность говорить все, что издумается, безответственно. Я так думаю, что здесь не надо, как говорится, какой-то тотального контроля. Достаточно того, что человек обязан в социальных сетях находиться под своим именем и фамилией. И тогда все становится сразу на свои места. Но я хотел бы продолжить дальше. Ведь, по сути дела, позиция украинских экспертов, которых пускают на э, телевидение и дают возможность. Вот там тот же Ахременко, например. Э, итальянский министр внутренних дел, вице-премьер правительства, заявляет, что на него покушалась, готовилась покушение группа украинских националистов. И тот же Ахременко говорит, да это сепаратисты! и так далее, и тому подобное. Но это он сам сказал, ему раза три показывают, что сказал э, министр внутренних дел, и так. А он все равно. В таком случае, извините меня, а чего стоят его все эти экспертные замечания? Или вот этот, э, как он, я все время путаюсь в этих фамилиях, не хочу обидеть очень толкового социолога, по-моему, Копачко, да? Фамилия украинца похожа на Копачко, но я ее тоже не помню. Вот. А там есть некий Александр, по-моему, Кобычко в 60 минут. С одной стороны он заявляет, да мы сейчас вас, вот нам дали, американцы, оружие, на каждый ваш танк найдется этот снаряд. Ну, понимаете, в чем дело. А с другой стороны... Да, еще заявил, что Крымский мост нам будет нужен, когда мы освободим Крым, мы по этому мосту пойдем на родную, близкую нам Кубань. На российском телевидении я почерплю. И в то же самое время говорит, ну вы могли бы, вы великая страна, ну сделайте первый шаг, освободите моряков. Да нет там моряков. Там есть преступники которые нарушили закон Российской Федерации. Судят не за профессию, судят за преступление. Если вы незаконно вошли в территорию Российской Федерации, значит вы нарушили границы и подлежите соответствующему уголовному преследованию и э, осуждению. Но опять-таки двойные стандарты. Или вот как Никулин там восклицает. Э, а вот международный трибунал принял решение. Но ведь международный трибунал этот может разбирать только дела гражданские. По воен... А тут были военные корабли. И извините меня, Российская Федерация не ратифицировала договор полностью о том, что и военные тоже суда подлежат рассмотрению. А это значит, что в этой части Российской Федерации не подлежит юрисдикции какого-то а там трибунала, который находится где-то там, непонятно. Поэтому я что хотел сказать? Ведь если так дальше будет продолжаться, то серьезное недовольство, которое и так испытывает народ из-за внутриэкономического положения в стране, добавится еще и недовольством внешнеполитическими действиями. Или что, буржуазии, кроме своего кармана, ничего не надо? Оно может договориться с любым э, представителем буржуазии за счет своих народов. А где-то, да, простите меня, громкие слова про патриотизм, про защиту своей страны и так далее и тому подобное. Но когда-нибудь это кончится или нет? Ведь, простите меня, уже, собственно говоря, когда смотришь вот эти передачи, ведь для чего их смотрят люди? Чтобы узнать какие-то события, которые прошли там или там, тех событиях, которые вроде бы не показывают в новостях. А тут получается, что тебя обливают ушатом помоев, и ты не знаешь, что тебе делать. И почему правительство Российской Федерации допускает обливание помоями всех граждан, которые смотрят все эти передачи? Или что? Оскорбление страны и оскорбление народа – это не компетенция правительства Российской Федерации? И оно не обязано защищать население? А кого оно тогда обязано защищать? Те 8-10%, которые составляют класс буржуазии, а все 90% он безразличный. Поэтому я и хотел бы сказать, либо российское, руководство Российской Федерации будет принимать самые жесткие меры, либо, извините меня, оно перестанет быть правительством Российской Федерации, в общем, для всего народа, а станет всего лишь узким анклавом правительства э, класса буржуазии. Вот опять-таки привожу пример. В свое время Соловьев за э, нацистские лозунги скормления страны под руки приказал вывести с передачи Корейбу. Казалось бы, ну вывели, вывели, и больше в страну пускать не надо. Он опять появляется на 60-60 минутах и заявляет буквально следующее. А вы нам скажите, где лежат границы? вашей сферы влияния на Украину. Что, на что вы претендуете? Чтобы мы хотя бы могли выстраивать как-то отношения. То есть, он в эфире заявляет о разделе Украины. И, собственно говоря, спокойно это проходит. А, извините меня, родственному украинскому народу это приятно слушать? А для чего тогда подписан указ? президентом о выдаче паспортов жителям Украины не только а на территории Донецкой и Луганской народной республики. Значит, мы считаем этих людей потенциально своим народом? Так почему позволяем оскорблять их? Всякому взорвавшемуся э, хулигану? Бесконечные перебивания, бесконечные крики, что, нет технической возможности отключить от эфира э, на определенное время э, шпану, который не дает никому говорить? Не верю в это. Ну, нет возможности, поставьте за спиной у них э, соответствующего э, бойца с, с автоматом в руке. И как только начинают перебивать, прикладом по голове. Один раз ударят, остальные будут молчать. Марк Анатольевич, ну это э, как бы не наши методы, О, это совсем спасибо. уж, даже не сталинские это методы, а, я, плохо, да, но хуже другое, вот э, вчера э, вот эти вот на трубной, э, на э, самовыдвиженцы, которые либеральные-либеральные, э, устроили провокацию с минутой молчания грузинских и украинских военных убитых русскими, русской военщиной. И, а параллельно я читаю, абсолютно человек левых взглядов, левого толка, тоже самовыдвиженец Георгий Владимирович Феодоров я просто как пример его называю, не потому что именно его он президент Центра социальных и политических исследований Аспект и частый в прошлом гость нашей программы так вот Георгий Владимирович не нашел ничего лучшего, как левый человек с такими вот практически коммунистическими взглядами и баллотирующийся как левый человек, он предложил этим вот Соболем Яшиным, Соболяшам, давайте 20 и 21 проведем два совместных митинга. Я не знаю, после вчерашней минуты молчания он им руку подавать собирается и митинги проводить собирается. Вот у меня вопрос, кто эти левые, кто эти как бы коммунисты, которые вместе с вот этой мразью фашистствующей, э, либеральной, русофобской, э, вместе митинги собираются проводить? Сергей, то, что они себя кем-то называют левыми, коммунистами, это все чушь. Это очередной отряд буржуазии, который маскируется под э, мимикрирующую окраску. Помните там у Маяковского забавная азбука? Интеллигент не любит риска. И красен в меру, как редиск. Понимаете, в чем дело? Дело в том, чтобы разные отряды буржуазии в борьбе против класса пролетариата, класса наемных работников, всегда договаривались. Я это говорил, говорю и буду говорить. Мы в прошлой передаче у своей, в прошлой сентябре, делали телемост. Вопрос объединения левых сил. И что же мы там услышали? С одной стороны, значит, прямое предложение что надо сохранить буржуанную строй, иначе мы все умрем из голода. С другой стороны, заявление, что надо постоянно выходить на митинги и так далее, митинги. А когда задали вопрос, а что ты будешь делать с резолюцией митинга на следующий день? Вот ты призываешь людей на митинг. Хорошо, они пришли. Ты принял какую-то резолюцию. Что ты с ней будешь делать? В мусорный ящик выкинешь? Нет. Просто люди постепенно перестанут ходить на, на эти мероприятия. И это тоже цель бы Они между собой всегда договорятся. Поверьте мне, Сергей, они договорятся обязательно. Против э, народа, против эксплуатируемого народа, против народа, которого всячески дают. Вот вчера, в тех же 60 минутах, это же вообще, извините меня, кошмар, последняя часть когда разбирали экономическое положение России. И один банковский деятель на голубом глазу заявил, вот на Западе кредиты берут для того, чтобы там что-то купить, там квартиру, там машину, дали. а у нас берут для веселья. То есть, если так понимать, то э, просто взять, пропить эти деньги, повеселиться, а отдавать не собираться. Извините меня, это как? Это как? Ему показывают цифры, что положение внутриэкономическое российского народа резко ухудшилось. Резко. В три раза, как говорится, возросло число людей, которые живут на 10-11 тысяч. А он спокойно заявляет, мы сейчас подали законопроект, по которому, там в правительстве, по которому малоимущим кредиты выдаваться не будут. Все равно они их не отдадут. Потому что берут они это для веселья. Понимаете, в чем Понимаю. дело? И вот, вот здесь смыкаются все эти. Акары, каб... кабатько там, или, я не знаю, не... пусть на меня не обижается товарищ. Навальня, Федоров и прочие, понимаете, мерзоты, которые эксплуатируют наш народ. И в этом деле они едины. Марк Анатольевич, ну вот здесь вы как бы приоткрываете еще одну завесу для Украины, ведь на территории Украины через три дня выборы, мы о них еще, конечно, поговорим, но э, после уже проведения, но ведь смотрите, казалось бы, принципиально разные политические силы, у кого-то шарик зеленый, у кого-то шарик красный, у кого-то шарик синенький с желтенькими звездочками, э, еще какой-то, вот они все-таки разные, и они за разные вроде топят, и люди, избиратели привыкли к этому, и они сидят, на этот фарш разложенный по кучкам смотрят и выбирают, какой из них вкусней, хотя из одной мясорубки фактически этот фарш выложили и просто разложили по кучкам. Вот как, а, а тех людей, вот Симоненко, как бы мы к нему не относились, Ветренко Наталья Михайловна, Василий Александрович Волга, их близко не подпустили к этим выборам. То есть вот реально народные политические силы не подпущены, им запрещено в принципе участвовать в парламентской борьбе э, за места в Раде? Извините меня. Э -э, вот те, кого назвали люди, за исключением, пожалуй, э, товарища Витренко, я знаком с ней лично. Э -э, она, собственно говоря, не собиралась в этом деле участвовать, насколько я понимаю. Или Василий Волга, может быть, очень и порядочный человек, но некому. Есть. А уж Симоненко, извините меня, он был в том парламенте, который поддержал, как говорится, выдвижение ИО президента Украины в лице, так сказать, этого кровавого пастора. Даже фамилию его не хочу называть поганой. Он же поддержал. И какое теперь доверие? Извините меня. Когда Симоненко больше беспокоило то, что случилось с его офисом, чем положение народа. Кто сказал, что борьба коммунистов должна сосредоточиться только в выборах? Наоборот, выборы нужны тогда, когда нет другой возможности легально работать. А если есть возможность работать легально, через интернет, как угодно, то выборы не нужны в буржуазном поваре. Это бессмысленно. <coughs> Понимаете, в чем дело? Поэтому здесь будем говорить так. Ну, выборы, может быть, не знаю, нет честно говоря, в результате этих выборов все равно понять. Как приходили антинародные силы к власти, так сейчас. И направленность их действий против народа Украины. Вот тот же герой, который объявился главным идеологом Украины, говорит, что наша мощная армия, извините меня, откуда возьмется мощная армия, если мужчины призывного возраста находятся либо в Европе, либо на Украине. Ведь он рассказывает о джевелинах, вот мы там на каждый ваш танк найдется джевелин. А он не понимает по причине своей то ли дуроты, то ли излишней интеллигенции, что прежде чем кто-то выстрелит джевелина, по их позициям пройдутся ракеты. И там и джевелина у него останется, не только тех, кто их держит. Что танки в этом случае будут только зачищать территорию. Похоже, не понимает. Ну, извините меня, любой националист – это идиот. Любой. Он Мы, не обращает внимания на реальные обстоятельства. Марк Анатольевич, ну нам из России кажется, вот дерусификация закон о языке, декоммунизация, закон о запрете коммунистической символики э, и памяти о коммунистическом советском прошлом, это война с Россией. Но ведь на самом деле идет переформатирование украинского населения. И первой жертвой является отнюдь не Российская Федерация. Первая и главная жертва это большинство украинского населения, которое, во-первых, воспитано в родном для них русском языке поле, А во-вторых, это дети, внуки и правнуки тех, кто победил фашизм, а не тех, кто сегодня э, унаследовал э, память фашистов и коллаборантов. Сергей, есть такая очень интересная наука под названием диалектика. И вот, поверьте мне, если применить к ситуации на Украине диалектический материализм, мы поймем одну очень важную вещь. Чем сильнее давят, тем сильнее будет удар назад. Понимаете, в чем дело? Они сами роют себе могилу. И это неизбежно. В том-то и дело, что буржуазия в крайнюю форме, в форме нацизма, сама роет себе могилу. И чем больше они будут сбрасывать памятников Ленина, чем больше они будут заниматься декоммунизацией, тем больше будет в душах людей разгораться ненависть по отношению к ним. У нашего народа, я не делю наш народ на русских, украинцев, белорусов, у нашего народа есть одна очень интересная, мы будем говорить, черта или качество. Они очень не любят, когда при них обижают безответных. Ну что, снести память? Да ничего. Ну, кусок камня сбросили, да? А ведь это символ. И когда люди видят, как их память путем сбрасывания с постамента э, символа справедливости, символа э, защиты народа от фашизма, они, естественно будут против тех, кто это делает, все больше и больше ненавистью загораться. Это кому-то кажется, что легко сбросить память. не Знаете ли, мне известна ситуация, кстати, очень интересная, когда фашисты в одном украинском, кстати, селе, сейчас уж не помню точного названия, сбросили с постамента памятник Ленину и как только их выбили этот же самый памятник, который они сбросили, стало свое место. Люди унесли его и сохранили. Понимаете, в чем дело? И вот они этого по причине своей тупости не понимают, что они вызывают ненависть и отторжение не только у людей русских, русскоговорящих, но и у людей, которые были абсолютно индифферентны к этим делам. Я, по-моему, когда-то вам уже говорил э, о своем разговоре с моими бывшими киевскими знакомыми, когда они сказали, ну что, Запад нас кинул, а Россия не простит. И что нам теперь делать? Я говорю, а вы о чем думали? когда бегали по площадям и орали москелеку могиля Ну, мы не бегали, говорю, дети ваши бегали. Ну, дети, а что, мы их привяжем, что ли? Я говорю, ну, а теперь, извините меня, хлебайте полной ложкой. Помните, как у Фучика репортаж на шее, Слова, которые взял когда-то Бруно Ясинский в своей книге «Загор равнодушно.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 Марк Анатольевич, давайте на этом заканчивать сегодняшний наш разговор, тяжелый разговор, нелицеприятный, тем не менее, ну вот необходимо проговаривать эти вещи, это касается и Украины, где идет выжигание каленым железом памяти о нашем великом общем прошлом, и нашей страны, в которой мы позволяем нелюдям, негодяям, мерзавцам оскорблять, унижать наше человеческое достоинство. Понимаете, вот против... понимаете Сергей? Эти люди не понимают на вещь. Песенника убить можно, а песню нет. Да, эту песню и не задушишь, и не убьешь. Марк Анатольевич, спасибо огромное. До встречи. До свидания, Сергей. Итак, дорогие друзья, Марк Анатольевич Суркин, гость нашей программы. Прервемся, чтобы вернуться в студию и продолжить. Обязательно вернемся. Пока.